Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть филиала во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат «Элвис «Открытие смены утренний X-отчет». Для открытия смены на кассовом аппарате «Элвис необходимо дождаться загрузки кассового аппарата и появления на экране надписи «Выбор». Из выбора набираем комбинацию «1-1». Итог.